Если у вас нет, скажем так, сумасшедшего потока встреч, как у большинства, то есть у вас есть одна встреча в день или в неделю, да, это уже, это уже в принципе считается редко для бизнеса, поэтому вам людей терять просто ну немножко бессмысленно, я бы так сказал, поэтому гораздо будет эффективнее, если вы будете встречи проводить в ключе создания отношений с человеком и презентации под него. Что значит презентации под него? Вы создали отношения, поговорили с ним о его жизни, то есть начать нужно разговор с того, что расскажите, зачем к нам пришли, чем вообще занимаетесь, чем увлекаетесь, но не включая, знаете, как на допросах это делают там в фильмах каких-нибудь, да, включили человеку в лицо лампочку, чем занимаешься, сколько зарабатываешь, какие твои жизненные цели? Этого не надо. Гораздо интереснее, если мы проводим встречу включая открытого доверительного диалога, когда Наш собеседник не напрягается. Когда он находится в состоянии ну, некого расслабления, он находится в состоянии доверия нам. То есть э, в каком состоянии находитесь, например, вы, когда к вам подходит э, таможенник, спрашивает документы? Да? В каком состоянии находитесь вы, когда к вам подходит цыганка, берет вас за руку и э, предлагает погадать? Она уже взяла за руку. В каком состоянии вы находитесь? Мне, например, это состояние не нравится. Я не нахожусь в состоянии доверия в этот момент. Да, то есть я в этот момент начинаю чувствовать, как у меня а, по всему телу карманы себя ведут. А, а, я лицо меняю, оно может поменяться с доброго на, друго, на какое-то другое лицо. Вот. Но это уже детали. То есть нам очень важно сделать так, чтобы люди во время разговора с нами не превращались а, а, в того человека, которого начала обрабатывать цыганка. Поэтому важно, чтобы диалог шел, вот как вода течет постепенно. Понимаете, вот это состояние такое постепенное состояние качественного разговора. И его очень сложно создать, потому что э, большинство людей не стараются это сделать, они стараются впендюрить свою мысль. А нам не нужно впендюрить свою мысль, нам нужно создать качественные отношения, и во время качественных отношений в процессе диалога мы, может быть, донесем свою э, презентацию, а может быть и нет. Но если мы разговор проведем более или менее качественно, то гораздо больше вероятности, что нормальные люди к нам все-таки подключатся. Ключевое слово здесь – вероятней нормальные люди. Потому что простых людей, как говорится, печнуть, им что-то впарить – это просто техники продаж. Нам не нужно продавать, нам нужно найти самостоятельных осознанных людей, которые принимают решения. То есть это гораздо интереснее. Плывем дальше. Вопрос э -э, открытых э -э, разговоров, он всегда стоял и будет стоять. Наша задача открыть человека к диалогу. Поэтому расслабленно сядьте, как вам комфортно. Желательно сядьте не напротив друг друга, это тоже важная деталь. Э -э, лучше бы он сел примерно здесь около тарелочки, да? э -э, или как-то сесть так, чтобы человеку было комфортно с вами но не, не, не, как бы не противопоставлять, потому что он не соперник, а он все-таки собеседник, да, со, то есть рядышком. Соответственно, в идеале, если человек сидит здесь, если его не слепит в лицо Солнца, да, а, сядьте так, чтобы ни вас, ни его не слепило солнце, а, то есть ну, нужно человеку предложить более или менее качественную обстановку во время разговора, и когда вы разговариваете, вы уже в процессе разговора. Сможете понять, какие вопросы человеку задавать. Основные нужно, чем человек занимается, увлекается, есть ли дети, куда стремится, где работает, какой бы хотел иметь источник дополнительного дохода, как дела обстоят со здоровьем в семье. Ради чего хочет заниматься бизнесом, если и хочет И для чего нужен дополнительный доход Потому что часто людям нужен не дополнительный источник дохода Им нужны деньги на операцию родителям, которые можно не делать А можно пропить качественные продукты И операцию можно будет не делать Но они пришли за деньгами И нам нужно им в процессе разговора донести мысль, что возможны и другие варианты помимо покупки операции, но это а, только в качественном доверительном диалоге вы можете а, донести до человека, потому что если человек с вам, к вам пришел на встречу и вы его напрягаете, он относится к вам как к продажнику, а если вы все-таки на, на, расслабили его, сделали такой качественный, а, скажем так ну, приятный разговор с ним, то он будет доверительно стремиться общаться с вами дальше.